Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня опять Анна Колантерная в прямом эфире в развлекательной передаче. А как мы, Оля, кстати, назовем нашу развлекательную передачу? Беседы с интересными людьми. Вот Елена присоединилась. Привет! Привет! Лена. Я переживала, видишь? Не а надо, надо. надо переживать. Привет. И мы знакомы Привет. сейчас у меня только что-то со звуком, ага, вот так вот. У меня наушнички, нормально? У тебя меня... наушнички, хорошо? Значит, вы сленг из в жизни. И очень как Лина рассказывает про стиль, про одежду, про настроение, про счастье, про женские энергетики какие-то. Хотя я лично от этого далека. Я но, тоже далека от но... энергетики, но про счастье расскажу! Я пригласила Лену сегодня в прямой эфир для того, чтобы мы по-женски, по-девичьи поговорили о стиле, о том, как одеваться, как подниматься в настроение, как быть счастливой, и мне есть что сказать. Я хочу начать с того, что Лена поделиться с тобой. Мы с тобой редко вообще одна сделала беседа. Да? Подняла новый уровень. Это... это встречаться вживую. Ты знаешь, это будет. Да, надо, да, да, конечно. Но это для избранных. поэтому все сегодня коннектятся в эфирах. Так что это норма. Ну вот я расскажу, о чем я думала вчера, сегодня, да, перед нашим эфиром. Я думала о такой вещи, что в моей жизни э, я отследила э, сознательно во взрослой жизни, я отследила три очень четких перехода. Один там был в юношестве каком-то. Потом, я когда работала в Евросети, когда я работала бизнес-тренером, и когда у меня была своя школа раннего развития детей и школа для будущих мам, я в то время. Часто носила пиджаки и галстуки. Это прямо было для меня. Да, нет, большая коллекция галстуков, причем хороших галстуков, дорогих. И они вот у меня сложены. А потом э, произошел такой пик, когда я начала, кстати, э, проводить тренинги личностного роста, у меня эти галстуки ушли, я их не надеваю. Ну, крайне редко я могу там один раз одеть пятилетку. Вот, и то для того, чтобы проверить, на этом скорее свои внутренние ощущения. Пропадают у меня зло. И э -э -э потом у меня появилось очень много женского в одежде. У меня появились юбки. Я... Был период, я вообще не надевала брюки, наверное, года четыре. Я вообще исключила их из них из своего гардероба. Я носила только юбки и платья. И брюки, наверное, но при этом я носила короткие стрижки. Я старалась подстричься коротко и вообще мне хотелось быть с очень короткой стрижкой, но я как-то не, не дошла до этого. И сейчас, буквально месяц назад, не поверите, брюки в мою жизнь вернулись примерно приблизительно год назад. Если ты помнишь, мы с тобой когда в Стамбуле были на шопинге, ты мне предлагала брюки, а я говорила нет, я не хочу, я отказывалась. «Но ты меня уговорила брюки купить». Да. И вот с того момента брюки вернулись в мою жизнь. И сейчас у меня изменилась прическа. Я себя говорю на том, что мне хочется длинные волосы. Я их прямо сейчас целенаправленно отращиваю. Я посмотрю, чем это закончится. Но ну, это вот прямо я это связываю с каким-то новым опытом проживания себя в карантине. Возможно, изменением каких-то э, отношений мои с мужем, с ребенком стали более близкими, более теплыми. И, мне кажется, возможно, у меня просыпается какая-то новая внутренняя женщина. Вот. Но ну, это вот я про себя хотела сказать, про то, как внутреннее состояние может э, выражаться во внешнем виде. Смотри, э, я только сейчас до эфира с тобой я ж, э, пишу такие короткие штагринизмы, знаешь, крылатые выражения. И э, я вот, думаю, завтра напишу с утра такое, кто, кто понял жизнь, тот больше не пьет, знаешь, <laughs> потому что нет смысла, <laughs> можно и так себя поддержать. Что касается имиджа, смотри, кто понял э, жизнь, тот как бы стиль уже не меняет. И вот это смена стилей, это, знаешь, это поиск себя через одежду. Как я чувствую себя с такими волосами, как я чувствую себя с брюками, как я чувствую себя в галстуках. Почему? Это э, некое незнание знаешь, как знаковых носителей одежды. Потому что у юбки, у брюк, у галстука, у короткой стрижки, у темных волос, у блондинок, у заколок у них есть знаковый смысл, который исследовали ну, в связи с тем, откуда это появилось, история моды, что думают люди, когда смотрят на ту и или иной элемент гардероба? Какие чувства у них вызывают тот или иной цвет? Вот все обыватели, да, я говорю, люди, которые не учились стилистики стилистике, которые не изучали себя, они не знают, поэтому идут по ощущениям. Вот, а так как я адепт образовательных программ с точки зрения... Имиджа, ну так нельзя стать психологом, потому что ты так решила. Да, нельзя э, начать танцевать балет только потому, что ты посмотрела это по телевизору. И нельзя начать красиво одеваться, там был вопрос прости, только потому что, ну, тебе так нравится, понимаешь? Но а ты себя отлавливаешь в этих состояниях. Поэтому, когда ты понимаешь, да, например, галстуки означают мужское начало, и женщине было необходимо, да, я абстрактно, не про тебя сейчас говорю, да, необходимо было, знаешь, как держать себя в руках и нести некий э, мужской Смысл. точно так же как и прическа она давала силу точно так же как и брюки почему многие там хочу юбку потому что подсознание хочет женственности оно надевает юбку и это ей дополнительный знаешь такой плюсик к ее энергии поэтому я всегда говорю что когда вы изучаете цвета когда вы знаете стилистические направления в них уже все коды зашиты да? То есть получается, что из подсознательного одевания ты приходишь в осознанное. И тогда одежда становится дополнительным элементом твоей силы. И тогда ты начинаешь, знаешь, как это звучать. Это как бы э, твоему музыкальному инструменту написали свою мелодию, понимаешь? А девочки в основном, ну, не знают. И когда ты спрашиваешь, почему ты это купила платье, или почему э, ты купила этот свитер, ну, потому что, понимаешь? И если хочешь подсказать, например, вежливо, как стилист, давай это поменяем. Начинается такое, как будто я наезжаю на внутреннее состояние, понимаешь? А профессионал, он видит, как я говорю, что я никогда не оцениваю, как вы выглядите, хотя, хотя со мной все боятся встречаться, я говорю о том, что я смотрю, насколько вы себя недооценили. И каждая женщина, она может быть красивее в 10 раз. Знаешь, вот несколько раз. Если она, знаешь, как или как, как блюдо, она может быть вкуснее, если она добавит перца, да, вот как мы, красную помаду, э, украшения, сережки. Это не так сложно, но это просто нужно понимать, что сюда тебе добавить лучше там галстук, сюда тебе добавить лучше красную помаду. Почему? Потому что у вещей есть логика, у стиля есть логика. И женская логика иногда несовместима с некоторыми... Это разными. моя любимая тема, логика. Да. Извинение, почему именно так? Да. Это прямо да. то, что меня да. очень отвлекает. И, а, да, вот, допустим, я там стилист, да, там задавали вопрос, девочка одна стилист в твоей по -посте, по посте задала вопрос, а как вы свой персональный стиль перекладываете на людей? Никак, у меня нету вообще, для меня клиент это мой набор знаний, которые я максимально могу применить. У меня нету ничего личного, знаешь, это только работа. Поэтому мои клиенты, они иногда даже, вот как ты там, сопротивляются, потому что, ну, я всегда отхожу в сторону, потому что это разговор, ну, тараканов, людей между собой, не ко мне они обращаются. Они вот жду, пока клиент между собой договорится, подходит ему та или иная вещь, но я вижу, как лучше. Иногда сложно это донести, поэтому я всегда говорю, что меня нанимают мои клиенты не разобрать им гардероб, а знаешь, как научить их мозг одеваться. И вот тогда можно нарушать правила, соблюдать правила, но сто процентов женщина становится гармоничней, красивее, стиляжней, вкуснее, сексуальней, все, что она захочет. Понимаешь? Ну, самостоятельно честно, вот честно скажу, это невозможно. Это вот знаешь, как сам себе психолог, или сам себе прикмахер, или сам себе этот, маникюр, педикюр, понимаешь? Но мы идем сейчас к осознанию того, что если это как лакшери-уровень, ты имеешь своего психолога, ты имеешь своего юриста, ты имеешь своего врача, ты не учишь сама детей в школе, ты нанимаешь преподавателей, понимаешь? И стилист — это такая же профессия, которая позволяет э, ну, сэкономить много денег, времени и добиться собственной цели. Но если у тебя нет цели... Вот там многие пишут, не комфорта в такой одежде, На ради Бога. То есть я ни в коем случае не хочу никого менять насильно. Если тебе комфортно, живи. Но если вдруг ты пришла к выводу, что тебе сейчас не очень комфортно, вот что-то не то. Вот знаешь, вот если женщина, особенно после 40, у меня много клиенток после 40, а если тебе некомфортно, знаешь, как мал маленькая твоя, вот, мира мало, да, и чуть-чуть тесновато ты себя чувствуешь, да, то это 100% запрос к одежде, в том числе, потому что мы очень быстро вырастаем из наших вещей. А после, кстати, карантина сейчас произойдет, что мы еще ментально поменяемся, психологически и мы будем совершенно другие. Когда мы придем, и нам нужно будет выйти на улицу, мы посмотрим в свой гардероб, мы обнаружим там, что нам вещей подходящих нет. Они, сколько лет Елень? они, понимаешь, морально устарели. И вот э, я тебе скажу, я до карантина сделала Марафон, как разобрать гардероб. Просто вот мне, я хотела так массово, знаешь, чтобы люди разобрали, что я, я уже давно не разбираю гардеробы людей, особенно женщин, потому что я все выкидываю. То есть я адепт выкинуть все нафиг и создать новое. И вдруг он стал, в это время все остались дома, что делать? Давайте разберем гардероб. Так вот, моя задача, я очень отличаюсь от многих стилистов, потому что, я же говорю, у меня каждый подход, он логически обоснован. То есть почему ты это носишь? Почему это тебе надо? да? И я работаю с людьми только, э, у которых есть цель. Вот если ко мне, как я, знаешь, рассказываю историю с фильма, помнишь этот 1 э, плюс один, когда он в коляске возил инвалида, да? и тот э, говорит, дай мне шоколадку. Он говорит, ну возьми. Он говорит, да у меня нет ручек. Ну нет ручки, нет шоколадки. черный юмор. Я говорю, ребят, если у вас нет цели, ну не надо вам нанимать стилиста. Он вам не поможет, потому что вы всегда будете недовольны. Потому что одежда это такой же инструмент влияния. Одежда это инструмент, э, с, знаешь, как управление сознанием, подсознанием и своим и других людей. Одежда дает тебе силу, как э, театральный костюм, добиться того, что ты хочешь в жизни. И вот сейчас, когда ты сидишь дома, как раз есть возможность, наконец-то, разумно, не выбегая на улицу, не делая вот этот безумный шопинг. Мы же, знаешь, потребители были безумные, даже я вспоминаю себя. Понимаешь? Но какой-то у нас был э, возможность, была деньги, и... а сейчас раз нас закрыли, и когда мы выйдем, я вчера тоже такой эфир вела, что мы выйдем с огромными потребностями и с ограниченным бюджетом. И вот тут начинается власть ума, понимаешь? И тут начинают работать все инструменты, которые ты освоила во время э, карантина, понимаешь? Поэтому э, одевание, ну я считаю, что для женщины... Вот, там, я не шмуточница, да. Но для женщины номер один это быть красивой, особенно после 40 лет. Там спрашивают, сколько мне лет, мне 44, уже 45 год. Вот. Поэтому я считаю, что нужно идти к своей красоте. Знаешь, чем женщина? Помнишь, э, кому... что женщина должна? Женщина должна быть красивой, больше она никому ничего не тот. Еще счастливой, и так далее. Да, ну, эти вещи связаны, потому что у меня даже есть такой, были мастер-классы, когда оденься в счастье, оденься в любовь, потому что я знаю, что то, что ты в мир транслируешь, то оно тебе и возвращается, понимаешь? Ну, ну, не может унылая женщина, да, даже на красе губы красной помады, если у нее перекошенное лицо, быть красивой, даже если она миллион раз красивая, у нее должны блестеть глаза. У нее э, должно быть внутреннее свечение. понимаешь? Но я видела таких красивых женщин, знаешь, внешне. Но у них нет внутреннего свечения огня. Мы там, кстати, обещали лишь книжку э, подарить. Вот смотри, просто я покажу. Вот девчонка, может, видно? Вот работы, да? Смотри, да, вот зажигать лампочки, понимаешь? Вот э, сама, ну, вряд ли она придет к такому. Или вот, смотри, девочка, да? вот, а при... а У нее может быть прекрасный характер. Имидж ⁇ это не о характере только, да? Посмотри, ну, да. то есть э, это как, знаешь, это как моментальная трансформация. И задача имиджмейкера э, вот э, показать э, будущее твое. Хочешь, не хочешь, покупай эти вещи. Помнишь, я тебе говорила: Аня, ну, я покажу тебе, я понимаю, что на первый раз, может быть, ну, знаешь, одного шопинга всегда мало, надо поехать второй раз, чтобы уже иметь такой тесный коннект. И я всегда говорю, что ваша одежда, которая висит в шкафу, она из прошлого. Женщина никогда не будет довольна своим гардеробом, потому что его нужно создавать из будущего. Понимаешь эту связку, да? То есть да. Э, я покупаю вчера, а счастлива я хочу быть завтра. И вот эта вот неудовлетворенность она постоянно, поэтому гардероб всегда на 90% женщину не удовлетворяет. Вот утром встаешь, вчера тебя это радовало, а сегодня нахрен тебе это не нужно, и ты думаешь, почему ты, дура, вчера это купила? Что с тобой было? -то? Кто эти цыгане, кто эти люди? Да? То есть зачем я, куда я смотрела, смотрела на это платье? Поэтому один из способов работы имиджмейкера, чему я учу на всех своих марафонах, на всех своих курсах, садитесь, да, берите бумагу, берите картинки и пишите. Понимаешь? И первое, что нужно писать, это что? я вас... способ. Да, плюс, но у тебя способ... Смотри, чем твои тренинги еще отличаются от моих? Тебе гораздо, ну, как бы я, знаешь, как тебе гораздо легче, потому что м, конечно тебе, не ну, легче. Нет, но я имею в виду там психологический. Да, я, я сейчас скажу, в чем, в чем фишка, почему психологические тренинги, они потребляются в большем количестве, чем имидж, тренинги имиджмейкера, да? Потому что ты, когда ты пишешь, когда ты думаешь, то как бы идея, да, вот этой волшебной пилюли, что в твоей жизни все меняется. А имидж — это когда ты должна поднять попу, зайти в гардероб или зайти в магазин и сделать. Ты понимаешь, что сразу на этом этапе сваливает половина людей, которые кричат «да, я сейчас пойду». Да? То же самое у тебя есть такой марафон про похудение, да, как он называется. Я... — Матрица стройности. — Матрица стройности. Отлично, да, то есть надо писать, но когда надо не жрать там и так далее, или заняться чуть-чуть спортом, на этом сливается 50%, да, и вот эти 50%, потому что имидж требует, требует визуальной коррекции. Он требует изменений, он требует финансов, понимаешь, каких-либо, все равно. Потому что если ты сейчас выкинешь, а я на карантине настаиваю на том, чтобы вы перебрали свой гардероб и половину выкинули, нафиг, если надо, я во время сейчас нашей эфира могу рассказать технологию, как это сделать без болез... ну, менее болезненно, да. Вот, то ты должна на что-то поменять. Помнишь, это есть такой анекдот, ты, наверное, знаешь, что я знаю, что ты куча анекдотов. Знаешь, когда мужчина-женщина едут в купе, мужчина снял ботинки, у него так сильно пахнут носки, знаешь, что Он, А женщина такая культурная, как мы с тобой, она говорит, скажите, мужчина, вы носки меняете? Он говорит, смотря на что, да? Да, да, Понимаешь, поэтому если мы собираемся менять свой гардероб, то прежде чем что-либо из него убрать, Нужно понимать, на что ты будешь менять, то есть какая ты будешь в будущем. Дальше понимать, что из того, что есть, уже тебя не удовлетворяет. А я всегда говорю, девочки, если вы думаете, выкинуть вещь, не выкинуть, значит выкинуть. Когда вы смотрите на себя в зеркало, ответьте на вопрос, это реально, что ты хотела? Вот когда ты отрастишь волосы, ты подойдешь к зеркалу и спросишь, Аня, это реально, что ты хотела? Или на самом деле тебе в этот момент хотелось что-то другого? Да? Я много раз отращивала волосы. Это был такой, знаешь... Эм я отращиваю волосы, они у меня тонкие, и когда они у меня как сопельки начинают висеть знаешь, вдоль лица, и мой овал лошадиный вы, вытягивается, знаешь, и у меня вид такой жалкой мокрой лошади, я стою, смотрю на зеркало, говорю, Лена, это реально, что ты хотела? Нет, я хочу быть модной, красивой, иду и стригусь, знаешь. Вот, поэтому, когда ты отвечаешь на вопрос, следующий вопрос, а ты достойна лучшего, то есть, даже в мыслях, да, даже в стареньких ботинках, ты должна стоять и понимать, что ты достойного лучшего. И тогда это лучшее с тобой произойдет. Потому что иногда м -м, сложно поменять и работать над сознанием, подсознанием. Это труд, да, это долгий труд. Это не бывает, у тебя вот так пришли, послушали одну лекцию, ой, Эврика, все сменилось. Да? Но на самом деле вы им, имидж поменять проще. То есть к своей трансформации есть такое высказание Лены Хромченко, по-моему, если ты хочешь что-то поменять, начни с одежды. А мое высказывание написало Изменения неизбежны, начни с одежды. То есть ты просто покупаешь вещь, которую ты не могла себе позволить по каким-то причинам. Цвет, форма, фасон. Я, девчонка говорю, начните с украшений. Ведь мне много говорит, хм, а мы не носим украшения, Лена, как нам быть красивой? Да никак. Знаешь, я сегодня говорю, самое... Вот Кто из девчонок отгадает самое топовое средство для красоты женщины после 40? Отгадай. Давай вот кто отгадает. Может быть, тому вручим книгу, но ну, или ты решишь. А, или может быть... Леночка, я, я хочу тебя попросить... Тут интересные вопросы, конечно, Давай. задают. Вот и сейчас пришел Давай. вопрос интересный. да, Что делать, если нет возможности выкидывать? Но хочется. И там есть интересные вопросы под постом. <сос> да, Мы я... с тобой обсуждали, да, будешь да. ты на них отвечать. С удовольствием. Я, я даже, если э, ты сможешь... Мне... Я, я некоторые выписала, но если ты э, можешь их какие-то мне записать. Не-не-не, Лена, я... я тебе сейчас слово предоставляю, как высказывать. Э, значит, смотри, по поводу, если выкинуть, э, начнем с того, сколько тебе лет. да? Если тебе 35 лет, ты еще некрасива, значит, ты дура. Значит, срочно идти работать с головой, зарабатывать деньги на себя и одеваться красиво. Пусть это будет одно платье, пусть оно будет не другое. Девочки, сегодня э, секонд, даже не second hand, а, э, как это называется, ну, где э, одежду продают, знаешь, вот, ну, Забыла. Помогите. Комиссионные, Комиссионные магазины. магазины. А, вот у нас Хуман, знаешь, вот где привозят одежду, фактически э, веща новые, но она стоит копейки. Я не верю, что женщина после 35 лет, э, 40, не может себе заработать. А если не смогли заработать, то точно менять имидж. Потому что женщина, либо она зарабатывает, либо и мужчина дает. Она не может быть провальной и там, и там. Знаешь, красивые не работают, э, умные работают, а Понимаешь, что есть умные имеют деньги, красивые тоже их имеют, но с другой э, позиции, понимаешь? Вот. Поэтому это вопрос э, и обязательно избавиться от всякого э, хлама. Сейчас чуть говна не сказала, но ладно. От всякого хлама, потому что захламление гардероба ведет к огромной потере энергии. Пусть это будет одно платье. Дальше. Напишите своим подругам. Я очень много, например, вещей отдаю своим родственникам. вот У меня там целая технология есть, как избавляться от вещей. Пусть кто-то вам что-то подарит. Потому что есть... Даже вот твои наряды ты поносила, да? Они красивые. Ты их не можешь выкинуть, но ты их уже не носишь что ты их исчерпала морально. Пару фотографий, мы, ну уже все. Я считаю, что женщина после 40, она должна фактически каждый месяц переодеваться, потому что у нее меняется гормональный фон, у нее меняется настроение, и вещи, они а, на себя собирают настроение. Ты никогда не замечала, что вроде красивая вещь, ты ее надела, ты не помнишь, что случилось в этот момент, но у тебя какое-то эмоциональное неприятие этой вещи это да, именно если... вечно копила энергию если ее отнести к какому то там экстрасенсу да, он тебе расскажет вообще что с тобой происходило в этот момент это как раз таки энергия вещей она сильнее чем мы мы изменились и забыли а вещь нет поэтому обязательно как средство лечения болезней создания красоты это смена имиджа. Вот, это номер один. Поэтому дальше, у меня тоже такая технология, соберите все вещи, которые вы не носите, вот те особенно, которые пишут, когда денег нет, и посчитайте, сколько там денег. Просто назначьте эту этой вещи сумму, пусть того 10-20 долларов, там, 50, у кого 100, у кого, если пальто взять и обувь, еще больше. Аня, это огромная сумма. У меня девчонки сейчас на марафоне собирали тюки. Это тысячу, две, три тысячи долларов. Хлама. Вот эти деньги, они похоронены просто под грудой ненужных ну вещей. Ну да. Вот. Сибири 4 сезона, и так много вещей. Да, но 4 сезона должны быть э, свои вещи. Я думаю, что я ответила на вопрос, но э, вот тут, когда я задала, что женщина делает красивой, значит, смотрите, после 40 открывай секрет. Никто еще не ответил. Это мои универсальные средства. Это красная помада. Кто-то отгадал. Темно солнце, защитные очки от синяков и морщин и красивый правильно подобранный цветной шар. Все. Женщина-богиня. Вот посмотрите на всех. Кто ну, подойдет на мой сейчас инстаграм, я вас прошу, посмотрите на мои фотографии. Сейчас еще модные очки прозрачные носить в помещении. Я купила розовые, а ты тоже фанат очков. И вот это средство от возраста и морщин. Вот, а мне подарочек. Но надо было все отгадать. Хорошо, Ань, по поводу вопросов. <связать> у меня еще кепочка. Кеп, ну, ну, средства. <связать> ну, <связать> кепка. маска, да, очки. Кепка, супер. смотри, кепка, у тебя все равно всегда остается пацанячья трибуда, да? То есть в душе э, ты э, где-то пацан. Я тебе после эфира пришлю, я тут перебирала фотографии, как я выглядела в 24 года все думали, что я мальчик. Сейчас, слава богу, думают, что я девочка. <связать> <связать> <связать> в кепке я точно буду похожа Хорошо, да? Лен, там еще есть такой интересный вопрос. Девушка написала, что «я бы хотела носить юбки и платья, у меня даже потребность в этом есть, но джинсы выигрывают, что делать?» вот ты как... — Я как психолог, у меня есть ответ. А вот мне интересно наверное, у тебя уточнить, как у него Знаешь, можно тоже анекдот рассказать, да, твоя аудитория? — Ну, Я думаю, что тебе нравится, когда анекдоты, да? Ты слишком умно, то есть тоже не стоит. А, знаешь, приговорили человека смертной казе, знаешь, такой анекдот. И он был очень такой полный. И его хотели в кресле вот этим током, да, усыпить ну, там или что. И он не помещался в кресло. Его, значит, посадили на диету на три месяца. Это, кстати, анекдот, ты можешь рассказывать. И три месяца проходит, его не кормили, он опять не влазит в кресло. Ему говорят, слушай, мы же тебя не кормили, почему ты не похудел? Он говорит, мотивация слабовата, понимаешь? Поэтому... Смотри, у девушки рацио и эмоции э, не дружат, то есть у него мозг с рациональностью, логика с э, э, творчеством не дружат, понимаешь? Поэтому девочки иногда выглядят такие little куку. поэтому женщина в 40 лет и 50, ся... например, да, там чуть -чуть... Кривыми ногами, или некрасивыми коленями, или с каким-нибудь целлюлитом, извиняюсь, я говорю правду всегда, она проиграет девочки, которой 20 лет, и которые джинсы положены по статусу. То есть это дешевая одежда. Опять же, надо знать историю, да? То есть это одежда рабочих, дешевых американских, которые добывали руду. И джинсы придумали, чтобы они не снашивались и не рвались. И, кстати, там даже есть кармашки, которые... Вот такими, знаешь, э, с болтами завинчены. Ты знаешь, для чего это делалось вообще, если читать? Это потому что, когда они добывали руду, она, камни складывали в карманы. Чтобы они не отрывались, можете себе представить, да, они еще тут застегивались. потом убрали этот элемент. Mm -hmm. И э, чтобы они не рвались, их прибивали вот такими кнопками. Но объясни мне, какую женщину украсит этот элемент одежды как женщину? Поэтому если ее цель, и она кайфует в этих джинсах, например, она поставила себе цель «нравиться мужчинам», и они в восторге от того, как она выглядит, как девочка, несмотря что она уже давно не девочка, и им нравится, и многие мужчины хотят, чтобы женщины носили джинсы, потому что они становятся как подруга, бойфренд, знаешь, такой «ты мой дружочек», и у нее нет других амбиций, то надо носить джинсы, нафига тогда юбки, спрашивается. Понимаешь, то есть всему есть свое объяснение, и всему есть своя цель, и всему есть своя мотивация. Понимаешь, то есть умный стилист, он не станет уговаривать, вот как у меня там был вопрос у тебя под постом, а вы будете уговаривать человека носить яркие цвета или поменять стиль, если он не хочет. Я могу убедить, да, я хорошо могу и владею боевым НЛП, да, и разрушить любую цель, но я не буду это делать, потому что человек должен хотеть. Знаешь, должен хотеть, это как-то, да, звучит жестко, да. Я уверена, что после 40 важная в красоте уверенность в себе, любовь к себе. Mm -hmm. Наверное, да. У меня даже был такой целый марафон "Счастливо 40». Начинали всегда работы. Ну, а вообще уверенность в себе, мне кажется, сегодня это номер один, чтобы пережить психоз. Правильно я говорю? <с thermals> это уверенность в себе в своих собственных силах. Лен, слушай, вот такой вопрос интересный: у меня есть подружка моя, да, которая работает с детьми. У нее работа связана с детьми, и она. Хочет выглядеть ярко и позитивно, чтобы детям нравится, да, но при этом спрашивает, как оставаться ярко и позитивно, но при этом не выглядит ребенком. Она выглядит молодо тоже. У нее такой внешний вид. Смотри. Что она, да. да, ты как психолог же знаешь, да, что есть вторичная выгода, да? То есть от действия. То есть ей почему-то не хочется выглядеть ребенком. То есть если она достаточно успешно в своей работе, когда она проводит время с детьми, и от этого ей идут, как я говорю, ну, мы говорим сейчас о предназначении, предназначение, когда ты получаешь кайф, а еще круто, когда ты получаешь за это деньги. И, то есть она, наверное, получает деньги, но не получает кайф от своего внешнего вида. Значит, она не получает вот эту вторичную выгоду, да. То есть, наверное, скорее всего, я могу предположить, что ей хочется нравиться мужчинам посолиднее, да, на нее обращают внимание, может быть, какие-то подростки или дети. И за счет этого она чувствует себя неловко. То есть ей нужно просто, работая с детьми, потом переодеваться. То есть у женщины должно быть как минимум 4 имиджа. Вот 4. Хотя бы. Три, сто процентов. Начиная разбор своего гардероба, просто возьмите свой гардероб, разделите на 4 зоны. Да? Вот я тут в книге это тоже описываю. Это бизнес. Это там, где ты деловая женщина и где у тебя роль деловой женщины и у тебя есть э, ну, деловой костюм. То же самое касается вот сейчас эфиров. Многие спрашивают, а стоит ли переодеваться, когда ты выходишь в эфиры. Да, если если ты читаешь тренинги про деньги, если ты говоришь на серьезные темы, если ты бизнес позиционирование, даже ведение о том соцсетей и так далее, то ты лучше будешь восприниматься как деловая женщина. Если ты говоришь о любви, о сексе, читаешь тренинги и так далее, то лучше, конечно, несмотря на то, что там, карантин, выходить красивой и зажигать других. А если ты читаешь тренинги детям как психолог, это социализация, это социальный мир, то тогда составлять лучше одежду, которая располагает к себе. Да? Вот тут у меня, видишь, 4 работы. Это моя схема, вот это четырех, И здесь я предо... ну, говорю, что можно носить. Вот социальный мир — это джинсы как раз-таки. Но а, и в основном у всех женщин и после 40, и до 35, пяти. Это очень сильно развита социальная сфера. И вот эта вся социальная одежда, которая... она по сути, если мы одежду как бы приведем к, знаешь, как к знаменателю денег, то только две э, имиджа приносят деньги. Это бизнес-имидж и любовь. И когда заглянешь в гардероб, у женщины себе надо задавать а чего мне в жизни не складывается, то, скорее всего, у нее вся одежда в социальном мире. А это мир, дружба, жвачка, а там денег нет, там только дружба. А за дружбу же никто не платит, понимаешь? Это, это развлечение, это отдых. Поэтому здесь ей нужно задать вопрос, а чего она хочет в жизни? Ей нужно чуть больше зарабатывать, тогда ей нужно стать не одинаковой с детьми, а над ними чуть-чуть, понимаешь? Если она То хочет... есть все равно в первую очередь задаем себе вопрос, чего ты хочешь в итоге, и от этого уже строить гардероб, да? Да. То есть, если она приходит на работу и носит какие-то веселые там смешные футболки, которые радуют детей. То вот такая она на работе, а после да? работы она а пере... переодевается. Да? да, ты знаешь, у меня была такая знакомая, она танцами занималась. Она говорит, я одеваюсь как серая мышь. Я, она реально такая, знаешь, серенькая-серенькая. Я говорю, а почему? Она говорит, потому что, если я одета красиво, я иду по улице, останавливаются машины. И когда она начала двигаться, она походку преподавала, даже я влюбилась, и я поняла, почему... Думала, ах, брешет, знаешь, когда она начала двигать телом, то есть она не одевается сексуально, потому что реально сразу останавливаются машины, понимаешь? Это ее дар. Поэтому, если она довольна, то значит, она недовольна, понимаешь? Потому что, ну, кайф, тебя дети любят, чего расстраиваться, да? Смотри, сколько у нас вопросов. Да бжо, у дав... нас очень много вопросов. Все такие интересные. <свят> да, слушай, у тебя реально крутая аудитория, потому что даже мои, на моем Instagram мне такое не назнают. <свят> like да. <свят> а ну, здравствуйте уже. <свят> как это? потому что я их научила. Да, <свят> <свят> да какой вопрос? Вопрос. После 40 с хорошей фигурой, насколько уместно Мини? Многие говорят, что паспорт смотрела. Э, опять же цель, да? Зачем женщина носит мини? Э, мини это призыв к сексу, значит, жизни не хватает секса или хочется. Тут вопрос главное самой себе признаться, даже к психологу ходить не надо. Но про мини у меня есть тоже интересная очень история, когда женщина, ну и лет 70, она пришла на проект московский, да, по-моему, где Васильев выступал. Я забыла, как этот проект называется. Да? Ну переодевание это очень известный проект, многие его знают. И она ее дети привели переодеться, она все время мини носила, и она такая говорит: "Ну что, ну что, ну скажите, у меня" хорошая фигура, ну что, мне правда это носить нельзя?» На что он очень интеллигентный, Васильев на нее смотрел и говорит, «Вы знаете, носить можно все, но смотреть на это нельзя». То есть вы носить можете все, вот приговор, да, просто сделайте фотографию в зеркало, и смотри, чтобы понять, можно носить что-то или нельзя, нужно стать глазами других людей. Который, для которых важно создать впечатление и посмотреть глазами этих людей. Поэтому я иногда говорю, когда вы одеваетесь, берегите психику полупрохожих или берегите психику мужчин. Когда вы сейчас одеваетесь дома непонятно как, берегите психику своих мужей, потому что ну, потом не расстраивайтесь, почему они смотрят на красивых женщин, потому что примелькавшееся вот это немытое, серое, унылое в халате, понимаешь, ну, оно потом не станет красивым. Если он привыкнет вас таким наблюдать, вы же так и сфотографируетесь в его памяти на всю жизнь. Он потом не поменяет картинку, потому что он запомнит эту картинку, визуализирует, и будет вас всегда видеть вот этой вот э, страшненькой, понимаешь? Я тебе скажу, Кстати, что... очень интересная да, тема про мини, про возраст, я вот думаю, я не брезгую одежды для молодых, то есть я могу и мини одеть, я а последние там, лет 5 я одеваю, чтобы подчеркнуть грудь, потому что выросла Ну да, э, Грудь, это вот у тебя грудь достоинство. У меня, например, тонкая талия. Ну, например, коленки кривые, да, и толстые целлюлитные ноги не очень красиво в мини. Да, есть. Помнишь, у жена, у президента Франции, она же носит мини. Ей там да, вот да, фига нет. Да. Э, смотри, опять же, есть некая логика. А если ты можешь себе вести, вот ты, например, молодая мама, поэтому тебя тянет на молодежную одежду. Если ты сейчас уйдешь в образ женщины, можно превратиться в бабу, ты оторвешься от сына. А для тебя на самом деле, скорее всего, сейчас важнее только твой ребенок и твоя семья. Ты уже прошла все стадии славы и быть потребной, и чтобы в тебя там люди и они тобой восхищались. Понимаешь, это не та профессия, понимаешь? А, ты как доктор, главное быть профессионалом, а во что ты одета, тебе простят. Мне не простит моя аудитория, потому что я стилист, и на меня будут смотреть независимо на карантин, как она выглядит, да, и что там у нее не та, или там морщина появилась, понимаешь? Поэтому есть важные люди в твоей жизни, это твой сын понимаешь? И ты будешь всегда одеваться молодо, потому что потом у него будут модные тёлки, понимаешь, как у моих. У меня же два сына женаты, и, извините, они иногда у меня вещи воруют, и мне важно быть не для сыновей уже, а для них примером, понимаешь? — Что-то в этом есть, да, потому что, конечно же, я, когда его надевала, у меня опять какой-то скачок начался, как будто бы я на 10 лет назад Конечно, ну ты с ним на одной волне. Понимаешь, ты же не сможешь бегать в деловом костюме играть, и быть на равных. То есть выбираешь, как это, давай так, если говорить по-умному, выбираешь целевую аудиторию, то есть хотя бы одного или двух человек, или ту группу, на которую будет направлен этот имидж. Если вот эти вот голые коленки в короткой мини-юбке срабатывают на того человека, на того мужчину, на ту аудиторию срабатывает, на которую ты выносишь свой внешний вид, ты попала в точку, ты знаешь, как одна пуля стрельнула в одну цель. Да? Поэтому можно патроны не перезаряжать. Но в основном-то везде попали в одну цель, а в другую промазали. У меня есть у меня подружка, которая сильно секси. Она замужем, да. Но ей пишут все эти турецкие мужчины, приглашают на это свидание. Это знаешь, что она хочет? Она хочет быть счастливой в браке. Ну, да, я прекрасно понимаю. Мне но... тоже очень интересно, я задумывалась об этом. Ради чего я хочу выглядеть молодо, красиво и быть стройной и сексуально привлекательной, я задавала себе вопрос, потому что у меня сексом, слава тебе, Господь всё в порядке. Вот. И я себе ответила на этот вопрос. Для меня важно. Я себя позиционирую как пример для своей аудитории. Мне очень важно достучаться до сердец тех женщин, которые меня слушают, и показать им. Посмотрите на меня. У меня получается да. и выглядеть так, и, и да, так. быть успешной, и так далее. Я поднялась из совершенно каких-то низов. Я была и толстая, и там. И внешне я была некрасивая. Я работаю над собой. Вот этот вот мой труд к моим почти 50 годам выливается в то, как я. Ну, что у меня есть, и как я выгляжу. Да? Раз это получилось у меня, значит это да. получится и у вас. Поэтому секс, конечно и меня в тебе. Э, ну, смотри, у на, на самом деле я не, то, не только про секс говорю, да, нам и все равно движут немного не вещей, да. То есть мотивации у нас-то немного, да? это счастье, любовь, секс, деньги, да? Поэтому тут просто условно я их объединила, да, ни в коем случае э, ну, все равно понимаешь, что у тебя сын мотиватор, да. Твои люди мотиваторы, но э, ты все равно будешь идти, вот ты будешь делать для них, но будешь идти от важности от себя. А внутренний твой мотив, ну, по посмотришь, я думаю, что это ребенок, понимаешь? Мой внутренний мотив ⁇ это э, как раз-таки аудитория. И почему я очень четко поняла, что 40 плюс, потому что я не могу быть модным блогером. И я тоже не люблю вот эти вот, как «И мне нравится в тебе, что ты не тянешься за этими брендами. За... И все, оно сейчас рухнуло и потеряло ценность. И я на самом деле сейчас тихонечко рада, потому что я всегда говорила: слушайте, ну не в этом счастье. Но быть красивой это. Ты должна, потому что я знаю, что женская красота равна женскому здоровью. Я даже, когда тестирую девочек вот по платкам, я даже по цветам могу определить, какая у нее энергетика, какое у нее жизненное предназначение, чем ей в жизни заниматься, понимаешь? Потому что насколько сильна сила цвета одежды, красной помады. Просто я как психолог тоже работаю, только мой инструмент — это одежда. Ну почему бы ей не пользоваться, если ты задалась вопросом, а как мне быть... Да. Еще лучше? Как мне создать крутую версию себя? Почему я не могу подключить еще и этот инструмент сюда? Смотри, как... Лена, классный вопрос! Я хочу, чтобы, ты, чтобы мы с тобой его обсудили, потому что мне тоже есть что сказать по этому поводу. Подожди, сказать, я вы сейчас вы... только в спортивном костюме, и мне это так нравится, прямо как. Думаю, как после карантина снова переодеваться. И понимаю, что хочу оставить спортивный стиль, только его насовсем. ну У меня прямо не так категорично, я не хочу оставить, но мне тоже очень кайфово в спортивном, и это удобно. И сейчас такие спортивные костюмы, которые делают женщину прямо красивой и даже, не побоюсь этого слова, сексуальной, мне тоже это нравится. Считаешь ли ты, что после того, что с нами со всеми случилось вообще вот в мире, Изменится тенденция, да, тому, я, да. что одежда изменится. Э, э, я да. еще хочу сказать, у меня вчера собой такое приключилось. Никогда такого не было, а тут вдруг началось. Я вчера э, взяла платок и пыталась его завязать несколькими способами. Э, Аня, посмотри посмотришь а мою фоску вчерашнюю. Будет ли это модным? <связь> да, как да, ты считаешь, да. закрывать вот как-то там да. поранжа, это не будет модным. это Если мы сейчас будем вылетать летать, и летать, и будет еще где-то, наверное, в течение года обязательно носить маски. Поэтому маски приобретут... Если ты, я не знаю, наблюдаешь ли ты за подиум, но маски уже где-то полгода и закрытое лицо уже вводили на подиумы, они что-то знали. Мода она всегда знает, потому что те люди, которые управляют миром, они же формируют эту моду. Дальше, смотри, мы не знаем, как изменится сейчас мода и что придумают модные направление. Но, скорее всего, пижамный стиль, костюмный стиль будет в, э, в тренде, потому что возможно мы еще когда-то будем сидеть дома. Да? Это такая версия. И если это будет в моде, то это будет к тому, что мы таки будем сидеть дома, не дай бог. Но смотри, дело в том, что вот этот вот массовый психоз, можно я применю твою фразу, он же порождает Конечно. и вот это навязанности То есть это нас порождает к смирению, к тому, что ну что, блин, сиди дома, носи костюм и пижаму. Да, и будьте э, э, в депрессии, в унынии. Поэтому способ борьбы с всеобщим психозом – это не быть такой, как все. Ну потому что, ну блин, все так ходят. А О чем мне нельзя? Да? И я там начну в пижаме, в тапочках выходить на улицу, понимаешь? Это как в Советском Союзе у всех забрали цветные цвета, и они перестали носить красивую одежду. Это как там в Северной Корее забрали одежду, они все носят униформу. Понимаешь, один из способов спастися – это следить за своим персональным стилем и поломать стереотипы. Поэтому если ей спортивный костюм подходит, то окей, мне не подходит. Я спортивный костюм буду носить только в спортзал. Но при этом это не значит, мне пришлось один купить. У меня ни одной домашней одежды не было, я никогда дома не сидела. Понимаешь, и я сейчас придумала технологию, как одежду адаптировать. Это девчонкам совет. Выстаньте все из гардероба, то в чем вы летали. То, в чем вы, например, гуляли в выходные дни, носить это дома, сносите это нафиг и купите новое. Какие-то нарядные иногда платья закрыть, закрыть пушистыми кофтами, понимаешь? Даже ту, взять вот такую красивую, как это у нас, пенюарчик, да, там платье, в котором ты спала, сверху надень пушистый свитер, такие пушистые носки, будешь красивая дома, да? То есть тренд того, что быть как все, он навязывается точно так же, как и модные тренды кем-то. Поэтому, когда ты знаешь, что тебе идет, а, ну, ну, ну ты сейчас выйдешь на улицу, и любая из нас нормальная женщина, адекватная, но мы захотим быть красивыми». Понимаешь? Ну ты выйдешь на эти цветы весну, куда ты поедешь? Ну ты не захочешь. Это как, знаешь, как будто мы лежали немножко в больничке, и вот в этой вот одежде больничной мы решили ходить потом на улицу. Да никогда! Понимаешь, мы ее сбросим и сажем. Я за то, что вся старая женщина. Слушай, мне понравилось, вы выглядите не более, чем 38, а для тебя та, которая сверху. Простите, я не знаю. Это Аня, это Лена. Та, которая сверху. И, Лена, в чем вы дома ходите? Вот э, сейчас прямо на дело, можно зайти на мою страницу, я там снимала э, и еще один у меня красивый костюм, и один я ношу белый, э, такой дорогой, я его купила летать красиво в белом самолете с капюшоном, и первый день карантина, думаю, костюм, а потом, Лена, в чем я полечу? А потом, куда я полечу? И теперь я все, в чем путешествовала, ношу дома». А Леночка похудела заметно. Нет, это просто структурное лицо у меня стало с годами. Вот, Ань. Так, какой еще был вопрос у нас? Тут там комплимент написала девушка. Посмотрела на вас обеих красавиц, пошла и накрасила губы по цветам, и красотища. Вот видишь, как мы дали энергию, дали заряд. Сейчас, следующие вопросы. Девочки, не хватает энергии, не хватает энергии, у меня есть вопросы, и я а, полостином. Кстати, сколько женщин? Ле, смотри, тут интересный тоже такой вопрос. Давай. Сколько цветов в одежде можно сочетать, чтобы не выглядеть урбанно? Я когда-то где-то то ли прочитала, то ли услышала, что три цвета это максимум, которые можно сочетать. Сейчас очень много модно мона, да, то есть один цвет, но можно разных оттенков. Это очень красиво и стильно смотрится, как по мне. Вот. Как ты считаешь? О, все, да. ну <на limite> <см <Beatles> Смотри, если вы, давай так, все зависит от уровня твоего насмотренности, уровня твоих стилистических познаний. Если ты не знаешь, какие цвета сочетать, обычно женщина одевается серый, белый, черный, ну максимум еще какой-то один цвет. Если ты знаешь стилистические познания, то три цвета всегда можно сочетать, да? Но для этого обязательно девочки, нужно просто почитать. Я вот и в книжке написала, и цветовой круг. Кстати, тому, кому подарим книгу, тому и цветовой круг подарим. И в книге написал. То есть просто почитайте, какие цвета э, нужно сочетать и как между собой. В общем, для смелых можете сочетать все но это должно быть как-то обосновано по каким-то правилам. Для себя всегда примите правило больше двух цветов, ну, два цвета. Например, вот э, что-то темное что-то светлое. Да? Светлым считается и украшение. Да? Если что-то яркое, например, там, красная помада или какой-то шар, это должно быть всего 5-10%. Поэтому э, сочетать цвета этому нужно научиться. Ты знаешь, я опять же марафон, слышишь, Аня, создала э, такой, в, в карантин создала марафон, он э, называется Как понимать язык цвета. И там я дала самые простые технологии, потому что я хочу сейчас такие, знаешь, простые-простые да, техники, э, как сочетать цвета. И вот он у меня 27-го ну, тоже стартует он прям вот, прям по твоим глазам, волосам и вот этому кругу, как создать цветовые капсулы. И в конце девчонки сделали, у всех получилось. То есть это знание, понимаешь? Если я сейчас скажу, сочетайте два, сочетайте три, да, сочетайте четыре, можно пять. Но для этого нужно понимать, какие цвета с каким пляшут. Никогда не ошибетесь, если вот такой цветовой круг, кто хочет, смотри, сейчас сделаем, кто хочет, напишите мне в личку, я вам фотку этого круга пришлю. То есть могу так, и тут вот написано, как им пользоваться. И вот смотри. Например, ты берешь круг, и вот три цвета, лежащие рядом, любые сочетаются. Один цвет вот то, что ты сказала, монохром то есть от светлого к темному. Ну, а дальше есть законы цвета, есть парные, вот красный, с зеленым, например, да, вот так вот, оранжевый, синим, но это уже пошла технология, да, я даже рассказываю в своих марафонах, что это уже образы. То есть, чем хочешь ярче, тем дальше цвета должна стоять от друг друга. Чем мягче образ, то он может быть монохромный. То есть цвета. Дают не только энергию, но они дают возможность создать образы. И ты, опять же, вот что ты хочешь своим образом передать, да? Одни цвета носятся в бизнес, другие в любовь. Как поделить стили? Они делятся по цветам, потому что цвет вызывает эмоцию, цвет вызывает э, отклик в душе другого человека и у тебя самой. Понимаешь, вот сейчас нам не хватает энергии, там девчонки писали, э, как поддержать себя. У меня есть пост, по-моему, в моей школе или здесь, что в карантин можно носить вот такие теплые сочные цвета. У нас же гардероб домашний был скучный достаточно. А ну да. Нужно добавить оранжевого, салатового, э, желтого, и он многим не идет но, зато он поднимет вам иммунную систему и можно в это время покупать не там темные, как дома мы привыкли, а ярко желтые, ярко салатовые, ярко оранжевые вещи и тем самым давать завят энергии, потому что он дает э, такое, поднимается давление и начинает кровь бурлить. И э, взрыв эмоций, девочки, вы мне лично пишите и подпишитесь, на Да, девочки, дорогие, подпишитесь на Лену и напишите ей, пожалуйста, в личку, потому что мы вас точно не будем. Младывать. Мы не найдем никак вас. Вот где вы пишете комменты, мы вас потом после эфира не увидим, мои дорогие. Или вы можете скриншот экрана сделать наше сосание эфира. И э, отметить Аня Калантерна и Лена Штыгрина. И мы вас увидим э, в своих э, ну, СМС то. Да? Смс, как бы да. там. Лен, Ой. еще один такой. Я, я тоже хочу такой круг, если не забуду. Я, я у тебя есть. Давай, моя дорогая, я, я тебе привезу лично. Слушай, вот такой вопрос. Тоже он мне интересен как найти свой почерк в выборе духов чтобы внешне помогало внутреннему выйти в поток я немножко расширю этот вопрос есть допустим стандарты фигуры и вот как как подбирать одежду так чтобы Э, точно как попадать, что эта э, одежда тебе подойдет. Ну вот как-то вот мы Смотри, Анечка, в э, э, смотри, моя дорогая, этот вопрос он как раз из области психологии стиля, потому что другие люди, глядя на тебя, думают о тебе таким или иным образом. Они видят твой характер, твою фигуру, учитывают, учитывают а ты об этом не знаешь. Вот почему это как раз нужно учиться, потому что, смотри, когда я учу на любых своих тренингах, курсах, я начинаю, что стиль — это есть психологическое значение, мы его прописываем. А лицо — это твой стиль жизни, например, натуральное у тебя лицо или там спортивное, это твой характер несет. Когда ты такие мелочи начинаешь узнавать, то ты выбираешь, чтобы украшала твою фигуру, это эстетика, вкус. У меня в субботу будет вебинар по фигуре, где я буду в прямом эфире бесплатно рассказывать, какой фигуре, какую одежду лучше брать, чтобы красивая была картинка. А вот когда ты выбираешь цвета, и когда ты выбираешь цвет, дает тебе энергию, а рисунок на ткани или украшение, это уже твой персональный характер. Поэтому людям нужно давать себя кушать, именно таким, знаете, подавать таким образом, чтобы они о тебе думали именно то, что ты хочешь. Это и есть разумный имидж, это и есть имиджмейкинг. Потому что девочки стараются что-то делать от фонаря, потом они получают не ту обратную реакцию и расстраиваются. Понимаешь, никому, как говорила Фаина Раневская, ваш внутренний мир никому не интересен, кроме глистов, извиняюсь, понимаешь? Но мы не должны свой внутренний мир выворачивать наизнанку, мы должны свой характер упаковать таким образом, чтобы когда человек подошел к нам, он знал, как ко мне обращаться. На ты, на вы, вот, кстати, про джинсы. Не ждите, что вас будут уважать, с вами считаться, платить много денег, если вы пришли в джинсах. Там было про стив-джопса. Если ты не стив Джобс, тебе никто не будет тебя с ним ассоциировать. Извините, ему можно, а тебе нельзя. Когда у тебя будут миллионы в кармане, хоть в трусах танцуй, как этот танцующий миллионер, тебе все простят, понимаешь? Поэтому Одежда — это способ уважения э, к миру, к людям. И то, как ты одеваешься, когда идешь к людям, ты показываешь настолько, ли, как, сколько ты воспитан. Знаешь, там был такой вопрос, можно ли вкус воспитать. Есть такой хороший ответ, а легко ли быть э, английским лордом? Да, Очень легко, им надо родиться. Чтобы иметь да, хороший ты, вкус, вкус, нужно родиться в охрененной семье со вкусом. Задайте вопрос. Да, и я, мы родились, я в семье военных, мы родились, ну, у меня, слава богу, там, папа. Лен, ну я тут поумничаю немножко, да, да. можно все. И можно стать английским лордом, да, только просто кому-то нужно меньше усилий при... приложить, кому-то больше, но при достаточной работе над собой. Можно да. абсолютно, да. Можно, можно. можно, можно, да, можно. Но вопрос всегда не... э, задаешь, зачем тебе это нужно и э, что это тебе дает то есть результат. Хороший вопрос. Добрый день, подскажите, пожалуйста, как вдохновлять мужа одеваться стильно и красиво? А, в, там спрашивают, как подписаться. Вы прямо сейчас можете нажать наверху на Анину на фотографию, рядом будет моя, и перейти на мой аккаунт, посмотрите, пожалуйста, там я стала делать рубрику Ани, ты, можешь не видела кофе с мужем. А, вот у меня муж очень красиво одевается, и он, скорее всего, меня вдохновил на хороший стиль. Смотрите, муж — это отражение ваше, вы с ним можете быть на одной волне. Поэтому, если вам хочется переодеть мужа, вы должны быть ну, достойно одеты своего мужа. То есть начните с себя. Вот, тогда муж подтянется сто процентов, потому что... — Это я всегда И тоже муж... говорю, да, оставьте своих близких в покое. работайте над собой, займитесь собой! — Слышь, про прическу. Девочки, прическа — это э, номер один пункт, над чем должна поработать женщина после 40 Я говорю, у вас в друзьях после 40 знаете, должен быть э, самый лучший друг — это ваш стилист-прикмахер, потому что это спасительная палочка, не тот цвет волос, не то стрижка, и считай, что лицо испорчено, да, потому что ну, возрастом оно и так немножечко подпорчено. Анечка, у нас заканчивается время, но я смотрю, что да, у нас заканчивается время, но я хочу у нас целых 6 минут, это очень много. Я <с хочу <с еще задать себе вопрос. Значит, вот девушка спрашивает, хочу полностью обновить гардероб, собрать капсулу из вещей, которые мне идут, а обращают радость. С чего мне начать, Лен? Из чего состоит минимальная капсула, да? Что в капсуле должно быть? Этот вопрос, который меня тоже всегда волнует, и вот это вот база, и не база, и капсула, и вот. что вокруг э, этого крутится? Да, базовый гардероб, это гардероб, который между собой совместим, да, вот когда mm -hmm. я своих клиентов вывожу на шопинг, у меня есть такая группа, тоже можете мне написать, шоппинг в Стамбуле, да, я там ставлю, например, мы покупаем одну вещь, и это получается 60 гардеробных капсул. Капсулой можно считать, например, одни брюки и 5 верхов, что я рекомендую, да, это самый такой минимальный, когда ты там пять дней можешь быть красивая. Обязательно подобранная обувь, украшения, платок, аксессуары, сумка, да, вот это называется капсула. Это когда ты с ног до головы собрана в одном определенном стиле, туда же входит прическа и макияж, помада. Так вот, смотри, это, например, как девочки быстро отвечу, как это сделать. Вы берете, например, одни брюки, выкладываете, например, это может быть в капсулу, ну, пусть джинсы будут, да, или там брюки, к нему идет топ. Футболка, рубашка, свитер, например. Да? И дальше ты идешь кофта и жакет жиле, или жилет. То есть это все... Должно друг к другу подходить либо по цветовой гамме, либо по э, смысловой. да, Это бизнес-капсула, например, или это в любовь, это ли в социальный мир, или это в творчество. Вот э, на разборе гардероба последним заданием мы делали гардеробные капсулы, я их комментировала. Туда же идет поезд, туда же идет сумка, туда же идет обувь, туда же идет шарф, очки, и оно все должно между собой плясать. Э, можете на себе померить, можете разложить там на полу, на кровати, пофотографировать, и э, со всех сторон и дать кому-то посмотреть. Ну, конечно, желательно это сделать профессионально, но это вот, поняла? Это одна э, набор одежды, который состоит из нескольких предметов на определенную э, сферу жизни, на определенное количество дней. Является гардеробная капсула. Вот когда ты собрал, и ты пять дней не думаешь, в чем ты выйдешь э, на работу, или там, на улицу, или гулять с ребенком, но для этого нужно почистить свой гардероб, потому что тогда ты увидишь, а что тебе не хватает? А что докупить? Формула простая 1 к 5. Вот если вы обнаружите, что у вас нету к одним брюкам 5 верхов каких-то, то у вас никогда гардероб не сложится. У меня девочка говорит, да, она говорит: у меня много верх, и зов они не складываются. Вот не сложится. Одна юбка 5 верхов, одни брюки 5 верхов. Вот. Сохраните эфир. Хорошо, Лев. Нас благодарят за эфир. Эфир действительно был ой. Я благодарю тебя, что ты пришла ко мне в гости. Возможно, мы повторим через какое-то время. Давай. А, давай спасибо давай. тебе большое, это очень интересно рассказывала. Лена, такой, ой, чуть не упал. Лена такой же прибой человек, как и я. А, и тоже знает много анекдотов. Да. Большое тебе, спасибо. Большое вам, спасибо. Пока-пока.